здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас будет видео интервью с владимиром Познером. сразу скажу что он не будет автомобильным по независимым от нас причинам да и к тому же сегодня в городе кошмарные пробки поэтому мы будем беседовать в фойе космоса вот отремонтировано. смотрите сколько пришло людей на самом деле мы уже поговорили только что с владимиром владимировичем я под большим впечатлением смотрите не буду ничего рассказывать не буду спойлерить — Владимир Владимирович, здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня к вам, наверное, всего один вопрос. — Всего-то? — Да. Ну, я, конечно, рассчитываю на то, что мы в процессе разговора как-нибудь его разовьем. Давайте. — Ну, а пока как зайдет. И ну, у вас э, сложившийся такой образ э, порядочного человека. И я хочу спросить, как вот сейчас в современной России, в 2016 году, э, можно человеку, не позднеру, быть порядочным человеком в России? Вы знаете, я не вижу сложности, ведь, ну, конечно, зависит, как понимать, порядочность. Ну, и, если ты не, э, там, как бы, не, не воруешь, не берешь взятки, не даешь взятки, да, да, да. вот при всем при этом, да, то, что нас это окружает, еще оставаться как-то порядочным человеком. Как Но мне образом. кажется, что, еще раз говорю, что в этом нет ничего сложного, и я думаю, что довольно много таких людей которые не врут, изяток не дают, и ведут себя прилично, и делают свою работу, и воспитывают своих детей. Просто, во-первых, у нас как-то так принято считать, что у нас все берут, и все врут, и так далее, и что порядочное поведение – это какое-то исключение из правил. Я так не считаю совершенно. Если бы вы меня спросили, как оставаться порядочным человеком и при этом делать карьеру, да, это это вопрос, вопрос. Это вопрос уже другой, и он более сложный. Конечно, он более сложный. Но я вас уверяю, что все это возможно, и все сидит в самом человеке. Я, я не знаю. Да, сегодня вообще в мире как-то такие вещи, как порядочность, и, и честность, и совесть, как-то не очень ценятся, как-то не являются приоритетными вещами. — Конкурентными преимуществами. А, — И да, и преимуществами, это правда. Но это в конце концов зависит от каждого отдельно взятого человека. Как мама с папой воспитали, что сидит в вас, то, то и сидит. Так мне кажется. И вообще жизнь без компромиссов не бывает. А, и я иду на компромиссы. Ну, например, я не могу а, свою программу, которая покупает Первый канал, поскольку я не работаю на Первом канале, но покупает мою программу, есть люди, которых я не могу приглашать. То есть я могу их пригласить, но первый канал скажет «нет». Uh -huh. Они покупают. Они покупают не кота в мешке. Значит, они говорят «нет, этого нет, мы не желаем». И дальше я либо я говорю, ну тогда я вообще не буду делать программу, «все, до свидания», хлопаю дверь и ухожу. Либо я говорю «ну хорошо, ладно, я приму это, положив на весы, вот что важнее». Делать программу, как я ее делаю, понимая, что есть какие-то люди, которые нельзя, я их не приглашу, а, потому что... — вот. Или надо. Или... Это компромисс, компромисс. Весь вопрос в том, насколько вы считаете, что этот компромисс является предательством себя. Не кого-то, а себя. Насколько вы себя предаете? Вы говорите, сделка с совестью. Это разные вещи. Сделка с совестью — это уже... Это не просто компромисс. Потому что компромисс... С женой, с мужем, с детьми, с друзьями. У нас всегда какие-то компромиссы. Вообще бескомпромиссные люди, с ними жить ну, невозможно. Да, понятно, это общее место. Но это понятно. Понятно. И вот, и А вот идти на сделку с совестью, это обязательно. А давайте попробуем рассмотреть вот такой пример. В этом году молодые люди, школьники, на митингах свешивались с фонарных столбов, сопротивлялись, выражали свой протест. И когда пытались трактовать этот молодежный процесс ой, протест, ну, там, озвучивали мнение, что молодые, протестуют против того, что у них нет вот какого-то карьерного будущего, таких да. социальных лифтов. Да, так. да, То есть да, для них да. ничего, э, кроме как быть сотрудником «пятерочки» или там какой-нибудь торговой зарубежной сети, например, нет вариантов, угу. нет вот этих скачков. Угу. Вот. Так может быть, происходит это потому, что, ну, невозможно порядочным человеком скакнуть. Во-первых, насчет скачка, э, я не знаю, это может быть кто-то и, и вскакивал. Uh, я стал известен, когда мне было 52 года. 52. До этого меня никто не знал. Так что я очень долго ждал своего момента, можно так сказать. Uh -huh. uh, что касается этих молодых людей, о которых вы говорите, ну хорошо такое сопровождение иметь. Что касается молодых людей, этих... Кто? Что касается этих молодых людей, то неплохо было бы спросить их. А Я против спрашивал. чего они протестуют? Против того, что они не знают, что будет завтра? Или хотят, чтобы им принесли на блюдочки вот вам, пожалуйста, вот вам работа и так далее? Мне кажется, что в жизни нам добиваться всего. Но в большинстве своему они отвечали, что мы протестуем, потому что это круто. Это классное времяпрепровождение с каким-то даже смыслом. Но, но тогда к, к этому можно относиться очень легко. И совершенно даже не воспринимать это как что-то серьезное. Потому что если это просто забава такая, ну, это забавно. Вот вчера или, да, вчера Пари... э, во Франции, э, так сказать, демонстрировало, протестовало 400 тысяч человек по всей Франции э, из-за политики правительства. Ну, так там они получали по голове от э, полиции, и, и были, так сказать, случаи, когда в больнице попали. Это не забава. Это люди боролись за свои права. Они считали, что у них отнимают какие-то вещи. Они вышли на улицу. Это одно дело. А выйти просто, чтобы позабавиться, что то круто, ну... — Ну, может быть, со мной не согласятся, но те, те люди, которых я опрашивал, ну, примерно говорили да. следующее. — Да. Ну, если это так, то к этому можно относиться очень, на мой взгляд, легко и не переживать по этому поводу. А когда есть протест, даже порой неосознанный, когда у человека ощущение, что у него нет завтрашнего дня, что у него... Э, нет ощущения, вот что, как будет дальше. Некоторая растерянность, некоторая неуверенность. Это бывают такие вещи. И это, это надо понимать, что это не просто так. Социальные лифты у нас сегодня в стране работают не очень. Вот я с этим совершенно согласен. Это правда. Ну а с другой стороны, многие не хотят особенно прикладывать усилия. Они хотят, чтобы им дали. Ну, так тоже не бывает. Это совет опытного человека, но как-то не все... Ну я же тоже был молодым, я тоже кончил университет, и у меня не было работы. Я искал, несмотря что это было советское время. Я отказался от своей профессии. Я кое-как, ну хорошо, я языки знаю, я переводил, зарабатывал там переводами, сидел ночью э, на кухне и переводил. Это, вы знаете, чтобы двигаться чего-то всегда надо вкалывать. Есть отдельно взятые случаи, там папа миллионер, вы знаете их немного. Ну тут как раз претензии к тому, что папа да, миллионер на госслужбе, большой чиновник, а золотые ложки, они занимают дальше самые перспективные посты в госкорпорации. Да, так всегда и было, а тогда это были партийные руководители. То все то же самое было. Непатизм, вот придвигать своих сыновей и так далее. Это, это общее место для человечества, к сожалению. И это во всем мире так. Конечно, когда у тебя папа большой человек... Да, получается, вообще ничего не меняется? В этом смысле мало да. меняется. Слушайте, я всегда говорю, почитайте древних греков, и вы увидите, что мы такие же точно, как две с половиной тысячи лет тому назад. Ревность, ненависть, любовь, страсти, отравитель. Это мы все еще люди. Мы люди. Угу. И а, другое дело, что меняются обстоятельства, в которых мы живем. Это правда я считаю, что сегодня у молодых людей гораздо больше возможностей, чем, скажем, было 40 или 50 лет тому назад. Больше. Это абсолютно точно. А ставить вопрос так, ну, если ты хочешь добиться чего-то, ты не можешь оставаться порядочным, это себя, себе прощать свою непорядочность. Я не могу иначе, иначе я не смогу добиться ничего. Вот очень, так сказать, симпатично. Ну, в этой связи, например, ну, если мы затронули э, тему протеста, в этой связи, на ваш взгляд, э, события 2017 года, которое вот прямо срез истории, которое определяет наше время. Какие события? Ну, вот какое событие, на ваш взгляд, Сегодня? Вот, ну, вот в этом году? В 2017 году, да. В нашей вот. стране да, в нашей такой стране. событий не было? — Ничего не, не происходит? — Нет. Было много событий, но такое событие, которое действительно было, как говорил когда-то Горбачев, судьбоносное, uh -huh. такого события, по-моему, не было в семнадцатом году. В 1917 было, а в этом году нет, к счастью. — Хорошо характеризующее наше время событие. — Знаете, мне кажется, что, вот, скажем, как он называется, запытый полк, да? этого вот движения ага. вот это вот очень хороший бессмертный полк да бессмертный полк вот это вот очень хорошее событие которое хорошо говорит о людях Он возникло снизу никто сверху это не навязывал никто не призывал просто кстати чуть ли не здесь родилось ну не здесь ну, в, ну, в тиби да вот поэтому ну это вот хорошее можно найти довольно много вещей мы, если там. мы ищем позитив позитив конечно. ну если мы ищем позитив то да это событие а оно... если говорить о негативе о каком-то особом негативе, который произошел в этом году, я не могу сказать, что что-то вот прям выделяется. Конечно, их было достаточно, наверняка, но такое, чтобы, ну вот скажем, как вот сейчас был в Штатах, вот этот вот массовый расстрел людей, uh -huh. но это вот, вот в 2017 году это будет вот оставаться как ужасное событие для американцев, uh -huh. разумеется, или в Испании то, что происходит вот с Каталонией. Это тоже это огромное значение события. У нас в этом году на мой взгляд пока еще не было и слава богу. Молодежные протесты Матильда вот это а вот. На что все. Матильда? Матильда, конечно, это с одной стороны проявление абсолютного мракобесия такого, как он сказать. Я бы даже сказал некоторого религиозного фанатизма, вот неправильном поведении Русской Православной Церкви. — Но эти все, все три пункта, видимо, к ней относятся. — Да, конечно. Но опять говорить, что это что-то вот определяющее вот этот год, я не могу. Это характерно угу. для настроений угу. определенных. Не смейте трогать царя там. Ну, но фильм все равно выходит 25 числа. Примера будет, реклама идет. Так что ну, идет некоторая борьба. — Пойдете? Я обязательно пойду. Просто мне очень любопытно, угу. что это такое. Потом я знаю режиссера, учителя, я его довольно хорошо знаю. Я хотел бы после примера пригласить его в программу, чтобы поговорить и о фильме, и о том, что вокруг фильма происходило. Угу. Хорошая идея. Мы затронули 17 год, и вот сейчас столетие революции. Да. Мои коллеги с РБК мне звонили посоветоваться, вот э, спрашивают мнение. Такое, ну, что мы должны были понять за эти сто лет, какой итог революции, какой итог этого столетия, через которое вот мы прошли там, начиная с революционных движений. А по-моему, итог произошел, как вам сказать, очевидный, и он не требует особых комментариев. Революция кончилась полным провалом. Кончилась тем, что то, что было задумано не осуществилось, что погибло невероятное количество людей в гражданской войне, в репрессиях, в Великой Отечественной войне, к которой мы были не готовы, что мы потеряли нашу элиту, она, большей части, уехала. И что, в конце концов, все эти мечты, которые были, были замечательные идеи через ничем, и Советский Союз исчез. Вот вам итог. Это и есть итог. И мы еще расплачиваемся за это, потому что Советский Союз как образование-то исчезло, но советская точка зрения, советский менталитет, он еще существует. Потому что люди, которые управляют страной, причем не только политические, экономические и так далее. В основном это все советские люди. И они не плохие, не хорошие. Просто они продукт системы, которой больше нет. А как вы думаете, они сделали какие-то выводы из, этого, из этих стульев? Я лет? не знаю. но каждый, ну, Я думаю, что они сделали выводы, что не надо больше революции. И что, наверное, вот эта вот идея социализма не очень срабатывает в стране, которая к этому не готова. И что, наверное, все-таки Маркс... Если кто-нибудь думал об этом, но он был прав, когда он говорил, что вообще социализм может быть только в той стране, которая высоко развита, которая прошла через капиталистический путь развития, а не в той стране, которая отстала и еще вообще не входила в этот путь, или почти не входила. Ленин думал, что что-то может получиться, но он ошибся. Но ошибка эта стоила ужасных жертв. Музыка. Ну и в итоге та монархия превратила... монархия, та монархия превратилась в сегодняшнюю монархию. Как, как... Нет, это совершенно ничего общего нет, никакой монархии нет, а, не надо путать, был царь, который подал в отставку, так сказать, э, была революция февральская, вот если бы она, э, остав... если бы она, так сказать, сумела победить, я думаю, что страна была бы совсем другой, а, но не надо путать, генеральный секретарь КПСС, э, даже в таком виде, как Сталин, это не монарх. А Путин? А Путин, конечно, не монарх. Какой он монарх? Что по наследству передает своим детям, что они власть? Как монарх? Ну разве только этим определяется монархия? Главным образом, да. А потом, послушайте, его выбирают, и ведь что самое смешное может быть или не смешное, но ведь его поддерживают. Безусловно. По поддерживают. Значит, вот буквально на днях в четвертый раз подряд выбрали Ангела Меркель канцлером Германии. Четыре раза. Ну она что, монарх? Да нет, просто народ немецкий, ее поддерживает, ему нравится то, как она работает. И я вам должен сказать, что вот и сегодня сказать, ну давайте, не Путина. Ну давайте, кого? Назовите мне, вот реально, который вот вы считаете, да, он может быть нашим президентом. Что-то трудновато с этим, причем я не поддерживаю Путина, но что-то я не очень вижу. Навальный что ли? Нет, спасибо. Вот это точно нет. Понимаете, ну, получилась такая вот ситуация, какой же он, монарх? Ну, тема с престолом наследием mm -hmm. обыгрывается через преемника. Она же уже был один раз преемник, Медведев. Это кто, Медведев? Да, был. Да, сейчас был будут Медведев. новые выборы, был, и, безусловно, Путин там победит, будет, но потом снова будет, а, будут вот больше преемников. Что будет, я не знаю. Видите, видимо, у вас и у многих есть способность предсказывать, что будет. У меня такой способности нет. Я не знаю, я даже не знаю, что будет завтра. А что будет там через шесть лет, или я понятия не имею, даже может быть меня-то не будет. Поэтому я не гадаю. Знаете, это большая разница между монархом. Ну, есть монархи, ну, скажем, в Швеции, в Дании, в Норвегии, в Англии. Но это совсем другое. Да, есть монарх, ну и что, он ничем не управляет. То, что сегодня у нас президент, у нас появится, президент имеет очень большую власть. Очень большую, традиционную для России. Первый человек всегда имел большую власть. Это даже как-то нравится большинству людей, чтобы был сильный человек. Ну, такая психология у людей. Ну, время значит, показало, что ну, такая монархическая система управления она наиболее эффективна в России. Это я бы не сказал. Монархическая система управления привела к революции. Почему она то, она просто видели. уничтожила страну, на самом деле, от бездарности, от неумения управлять. А коммунисты сделали то же самое. В конечном итоге это кончилось катастрофой. Так что так нельзя сказать, что э, вот такое управление э, успешно. Совсем нет. Я полагаю, что постепенно, э, с годами, Россия будет двигаться все больше и больше в сторону... Э, такого парламентского, парламентской демократии — это просто неизбежно. но Только нужна, нужна смена поколений, нужны другие люди, которые по-другому смотрят на мир, которые не зажаты прошлым. Это потребуется время, это два-три поколения. Кстати говоря, вот эти демократические страны шли к своей демократии тоже лет 300. Что -то, просто мы хотим, чтобы за 25 лет это произошло. Не происходит, люди не меняются за 25 лет, они все такие же. А у вас есть какое-то предчувствие катастрофы? Нет. У меня есть предчувствие, что человечество может навалять все бог знает что, это да. Вот это, это да, в угу. смысле, там климата, вот, вот, вот эти вещей. Это вот у меня есть ощущение не очень оптимистическое, что люди еще не понимают, насколько угу. опасна ситуация, Вообще для нашего шарика такая вещь есть. А катастрофы с смысле? А про Россию. Что? А про Россию. А что про Россию? Ну, чувствуете э, приближение катастрофы в России? Нет, не чувствую. А вы чувствуете надежду? Ну, я всегда, э, у меня всегда есть надежда. Вообще не понимаю, как можно жить без надежды. Просто вообще не понимаю. Э, но я понимаю, что это долгий путь. Я понимаю, что я не увижу. А, вот развития, не увижу, потому что мне 83 года, и я понимаю, что это, по крайней мере, еще два поколения. Но я не, сом... вот не сомневаюсь, что если только люди не уничтожат друг друга, это все будет. — В чем, по-вашему, самая главная надежда у нас? — В смене поколений. — Спасибо. — Пожалуйста.